Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 74 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня разберем новый проект на коинлисте, посмотрим какие потенциально можно получить здесь X и вообще стоит ли сейчас заходить в данное ICO. Если кто-то не понимает, что такое ICO, как на этом заработать, переходите в плейлист ICO, здесь я уже все максимально подробно рассказал. Здесь такая небольшая инструкция, как принять участие, как пополнить счет, где участвовать, здесь я... Я уже показал, как инвестируйся в мино-протокол. И уже в этом видеоролике я показал, как можно на этом всем заработать и как вывести свои личные деньги. Теперь давайте разбираться уже по этому проекту. Это у нас такая RPG-игра. Как мы знаем, сейчас игры у нас довольно-таки популярны. NFT также у нас набирает популярность. Хотя, как мне кажется, уже скоро вообще рыночный цикл по криптовалюте скоро закончится. Поэтому с этим и всего давайте уже будем немного поосторожнее. Регистрация у нас открыта до 7 ноября. Первая опция пройдет 10 ноября. Получается 20... 1.00 по московскому времени, и вторая опция пройдет уже 11 ноября в 3 часа ночи по московскому времени. Здесь, конечно, не так много людей примет участие, чтобы вы вообще понимали, да, как сейчас принимается участие, заходит на все около 600 тысяч человек. На опциях примерно 10 тысяч мест. И то, что ты попадешь, шансы, ну, вообще прям минимальные. Еще по последнему SEO, как мы смотрели, результаты были не самые лучшие. Если там мина протокол Дайла больше 10 иксов, если прошлые проекты, та же Solana, больше 70 тысяч иксов, это вообще просто бешеные проценты, то последние проекты там буквально 230 процентов. Теперь давайте разберемся, что же это вообще такое. Это обычная RPG игра, там где есть NFT, там где можно зарабатывать токены GOG, и обычно за эти токены уже можно будет покупать какие-то NFT. NFT. NFT будут в виде героев, каких-то зверюшек. Короче, некие предметы в этой самой игре. Это если максимально таким простым языком вам все это объяснить. Нас больше интересует заработок, поэтому давайте разбираться по опциям. На первой опции у нас 50% монет сразу отдадут через 40 дней. Это примерно 21 декабря. Остальные 50% монет нам уже выдадут через 12 месяцев. Получается то, что остатки этих монет мы уже получим э, вероятнее всего, когда начнется медвежий цикл в общем по криптовалюту рынку, поэтому это очень важный момент, позже мы немного его обговорим. На второй опции у нас отдадут все монеты уже через 12 месяцев, то есть получается ты инвестировал 12 месяцев, у тебя этих монет нет, нету денег на балансе и только через 12 месяцев у тебя появятся монеты на счету, которые ты уже сможешь продать на бирже, там где этот токен можно будет продать. Минимальная инвестиция в первой и в второй опции от 100 до 500 долларов, токен на первой опции стоит 10 центов, на второй опции стоит с половиной центов. Сапплай первой опции 4%, сапплай второй опции 2%, максимум будет 1 миллиард токенов вообще в общей сумме и на токен сейл выделяется 6% от общего количества токенов. Оплатить можно будет USDT, USDC, эфир либо биткоин, оплачивайте в этих двух, потому что здесь можно оплатить без комиссии. Если это эфир или биткоин, это дополнительно еще примерно 3% от ваших инвестиций. Сейчас давайте тогда быстренько пройдем регистрацию в первой опции, либо во второй здесь просто нажимаете вот кнопку для этой регистрации, после необходимо нажать стартовать, после вы выбираете персону, на которую будете проходить ту самую регистрацию. Я вам уже рассказывал, мне заблокировали мой аккаунт, поэтому я завел уже новый аккаунт на свою хорошую знакомую. Здесь я выбираю страну, с которой буду проходить регистрацию, соглашаюсь с некими условиями там, по резиденции и здесь необходимо уже будет пройти тот самый тест. Ответы на вопросы вы можете, ребята, уже находить в телеграм-канале. Здесь у нас публикуется сразу актуальная информация по ICO, как в этом принимать участие и ответы на вопросы. Здесь я уже ответы все эти прошел, поэтому вот можете сейчас останавливать, нажимать и смотреть, как это все происходит. Нажимаю кнопку ОК, через 13 дней у нас начинается это все, поэтому не забывайте регистрироваться, если кто-то хочет принять в этом участие. Я лично буду принимать участие в двух опциях, но сейчас мы с вами об этом всем разберемся. Самый важный момент – это экономика этого токена. 20 процентов монет у нас выделено на разработчиков, на игроков, грубо говоря, 35 процентов, на комьюнити выделено 28 процентов, на неких, так скажем, наблюдателей этих игр 6 процентов, на приват-сайл 5 процентов и на паблик-сайл 6 процентов. Вроде как выглядит все неплохо, да, Ну, смотрите вот на эту вот табличку, на этот вот график и получается то, что если на первой опции нам дадут 50% монет спустя 40 дней, это довольно-таки будет неплохо, да, то есть в эту первую опцию можно заходить, почему? Да потому что, грубо говоря, мы будем разблокировать свои токены самыми первыми и будет возможность продать по самым выгодным ценам опять же, если мы будем уже смотреть дальше, через 12 месяцев у нас пойдут анлоки по всем всем вот этим людям, которые сюда инвестировали, которые там будут играть все будут получать свои анлоки. И полная разблокировка уже будет через 48 месяцев. Поэтому вероятнее всего здесь уже через 12 месяцев у нас сразу будут скидывать, будут дампить цену. Конечно, под экономики можно было что-то более интересно придумать. Ну, лично, как по мне, потому что ну как бы это будет хороший сброс цены. Даже если брать тот же Affinity, который выходил на листе, там вроде сделали как линейный unlock, но все равно цену просто укатывают. Не дают просто цене расти. Поэтому здесь такая же примерная ситуация, только все будет намного жестче именно через 12 месяцев, поэтому если и заходить, то я вам советую брать первую опцию, потому что э, на первой раздаче, вот э, спустя 40 дней, вы уже возможно сможете отбить свои вложения, то же самое, что было с Affinity, когда я туда занес, не помню, уже около 500 долларов, и на первой раздаче, там где давали 10%, я почти уже отбил все свои вложения. Если бы я, конечно, продал по выгодному курсу, то да, я бы сразу отбил все свои вложения и дальше получал бы только прибыль. В данном случае, я говорю, первая опция хороша тем, что 50% получаешь сразу, и там ты уже можешь, возможно, через 12 месяцев получить какую-то прибыль. Ну, как бы говорится, никто от этого не застрахован. Если рынок будет бычий, как я уже говорю, все будет замечательно, по ICO будет хорошая ситуация. Но, опять же, если мы с вами обратимся к циклам да, по всем монетам, по тому же биткоину, то конец цикла у нас приходится на декабрь, февраль месяц. Поэтому спустя 12 месяцев, возможно, мы будем находиться вот в этих вот где-то отметках. Это я так, для примера, любую монету Поль показал. Поэтому будьте готовы к тому, что может даже не получиться толковых иксов по этому проекту. Хотя, как я говорю, мобильные игры сейчас развиваются, эта игрушка будет на iOS доступна, на Android, поэтому все, возможно, будут играть. Ты играешь, зарабатываешь, потом чеканешь эти нефтишки, прокачиваешь героя. То же самое, как, знаете, эти World of Tanks, я, конечно, не фанат игры, я вообще ни в чем не играю, но сам факт – что люди играют, они покупают, тратят свои деньги, после, возможно, перепродают аккаунты, на этом зарабатывают. То есть это такая выгодная фишка, и в следующий момент у них есть полная такая дорожная карта, где вы можете посмотреть, как этот проект будет развиваться. По твиттеру у нас 73 тысячи читателей. Твиттер создан был примерно год назад, поэтому игрушка пилится не первый день. По разработчикам такой интересный момент, то что опыт у всех выше 6 лет. Ребята уже не первый раз, так скажем, находятся в этой игровой тематике, в сфере NFT, поэтому я думаю, этим ребятам можно доверять. Также у них есть партнерство, не то что партнерство, а вообще с Украиной. То есть украинские ребята тоже за месяц, и украинцам вообще отдельный респект также это все будет работать в поддержке с Immutable X. Immutable X это комиссия без газов, короче, типа, все замечательно, чтобы люди не парили себе голову, то что они там вообще играют на какой-то игре, которая находится не на блокчейне, чтобы это все было максимально просто. Следующий момент, то и по бэкерсам и партнерам у нас есть и крупный инвестор, как Coinbase, после Galaxy Digital, Nirvana Capital, по остальным ничего сказать не могу, но этих крупных могу выделить. Вот, ребята, примерно такая вот у нас ситуация быстренькая по этому проекту, если бы я лично заходил, то заходил наверное на первую опцию, при максимальном локации каждого человека у нас хватит на 8 человек, то есть заходит 600 человек, получить лотерейный билетик, да, но получит только 8 человек, которые смогут заинвестировать по 500 долларов. Поэтому смотрите, первая опция довольно-таки привлекательная, потому что я говорю 50% процентов монет, возможно, вы сможете сразу даже э, отбить все свои вложения, плюс вы уже даже уйдете в некоторые иксы, потому что игрушки показывают неплохие иксы, тоже вот как Axe Infinity тоже показали же неплохой рост, до сих пор монет неплохо растет. И опять же, на второй опции уже так себе, потому что если будет рынок медвежий, хрен знает, что вообще будет. Все зависит от разработчиков, от игры, от рынка, много факторов, поэтому... Поэтому не финансовый совет, но первая опция, как бы, смотрится намного, ребят, приятнее. Плюс ICO, которые выходят уже в медвежьем цикле, они не показывают тех хороших результатов, которые у нас были до этого. Сейчас, ребята, я вам покажу, какую монету буду инвестировать. Сегодня CoinMarketCap у меня почему-то лежит, что с мобилы, что с телефона, поэтому хотел вам показать по монете BTS, также хотел показать более подробную информацию. Сегодня буду покупать именно на 25 долларов эту монету. Я покупаю через телефон, потому что мне нужен VPN, а чтобы уже на CoinList, э, так скажем, не вредить своему vpn я уже покупаю через телефон следующий момент то что я сейчас уже перевел немного денег для торговли вчера полностью не торговал потому что как бы у меня тоже уже начало немного ехать кукуха на 74 день от торговли каждый день сидишь торгуешь каждый день какой-то бред непонятный короче решил я все-таки с торговлей хотя бы на один день стопануть и тут есть у нас обзорчик по конь эту монету я добавлю после уже в свой портфель на окон маркет к поэтому вы сможете перейти и полностью отследить все Всю мою вообще статистику по портфелю. Пока мы заинвестировали около 1850 долларов, в плюсе находимся на 150-200 долларов, но я говорю, более подробная информация появится уже. В телеграм канале, поэтому ребят, переходите, подписывайтесь. В целом э, теханализ по BTS смотрится таким вот образом. Связана монетка с Microsoft, и с хранилищами, как я помню, но уже точно утверждать не буду, да. Но в целом смотрится неплохо. Вот у нас падение, падение, возможно, будет ждать такой же рост. Возможно, мы находимся вот в данных вот примерно вот местах. Именно вот в этот вот раз. Не буду вам, как бы, говорить за эту монету, то, что все, инвестируете, это топ, это шиба номер один, и ни в коем случае так не подумайте, как бы, это везде есть свои вероятности. Возможно, мы сейчас просто находимся вот примерно вот в этом вот месте, да, и, возможно, я уже тут покупаю, грубо говоря, не по самым приятным ценам, и сейчас ждет такой вот укат на минус большие проценты. Я только рассматриваю вероятности. Вероятность здесь похожа... Очень на 2017-2018 год. Вот рост, падение, дальнейший рост. Вот рост, падение, дальнейший рост. Поэтому не финансовый совет. И да, ребят, хочу сделать небольшой такой дисклеймер Чтобы вы вообще понимали всю эту систему Вот все проекты, все ICO, которые выходили на окон листе Здесь вы видите доходность, которую показали эти проекты И хочу обратить внимание на слану, которая дала больше 70 тысяч процентов После ICO, когда эта монета вышла, она сразу не показала таких огромных процентов да, Вот сразу после выхода ICO Те, кто ходлил эту монету, те, кто просто держал эту монету Вы посмотрите, какой профит они могли заработать Я, конечно, не уверен, то, что те ребята, которые за ходили на ICO до сих пор держат эти монеты, но вы должны понимать, если проект на самом деле крутой, если игрушка на самом деле будет крутая, то похрен какой там будет рынок, медвежий или падающий, да, это ICO покажет неплохие результаты, поэтому монеты, даже вот если там будут неплохие иксы да, на самом старте, то я вам не рекомендую скидывать сразу все, вы скинули часть, зафиксировали хотя бы свои вложения и все, дальше вы просто тянете. Возможно, там уже надо смотреть по рынку, потому что, как обычно, за битком валятся все альты, но это не значит, то, что игра будет хреновая из-за того, что медвежий рынок там начинается. Если игра будет топ, мы увидим тоже хороший рост, поэтому... И тоже об этом обязательно подумайте. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем пока.